Всем привет! Это Елена и «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Сегодняшняя тема – «Почему мне не везет в отношениях?» Почему отношения не складываются? Почему они всегда идут по одному и тому же сценарию? Например, вы влюбились, и мужчина или женщина вас бросает. Или, например, вам понравился человек, но очень быстро вы разочаровываетесь. Или вы знакомитесь с человеком, думаете о нем, что он вот такой, а потом оказывается, что он совершенно другой, и он вас обманывал, или она вас обманывала. Или, например, вы знакомитесь, но отношения не развиваются, в какой-то этап они просто обрываются. И создается такое ощущение, что каждый партнер очень похож на предыдущего. Когда пятый партнер или партнерша ведет себя так же, как четыре до этого, то, возможно, дело не в партнере, возможно, дело в вас. Люди меняются, время идет, но такое создается ощущение, как будто вы идете по одному и тому же кругу, и как будто бы ничего не меняется. Возможно, дело не в людях, возможно, дело в вас. И что тогда делать? Как выйти из этого замкнутого круга? Первое, это признать, что что-то не так. Это признать, что это не мужчины такие все сволочи. Это не женщины такие все нехорошие редиски. А что что-то в вас, возможно, в вашем поведении, возможно, в вашем паттерне, что-то способствует проявлению это, этих отношений способствует проявлению тому, что вы не можете никак быть счастливы. Это больно, это неприятно. Такое чувство, как бы, ну что же я делаю не так, ну что же, почему же мне не везет, да, что же во мне такого. И причины могут быть разные. Первая причина, это вы не умеете выбирать. То есть вы выходите а, в общество и видите разных возможных партнеров и вы выбираете тех с кем изначально отношения не могут сложиться то есть вы в голове у вас немножко произошла подмена что такое хорошо а что такое плохо часто бывает это так когда в детстве выросли вы были маленьким мальчиком или девочкой у вас возможно были напряженные отношения у родителей возможно один из родителей ушел, бросил или умер. Или, возможно, один из родителей болел и не мог дать достаточно внимания. Но часто всего это какие-то больные, болезненные отношения между родителями. Драки, разводы, скандалы. И таким образом у ребенка не складывается ощущение, какие отношения правильные, какие отношения хорошие, что значит быть счастливым в отношениях. Вы как бы привыкаете к этому паттерну, что отношения, они тяжелые, что в отношениях должна быть драма, что в отношениях должны быть страдания, муки. И таким образом вы выбираете человека, с кем вы повторяете ваш сценарий, который, то есть тот пример, который у вас был в детстве. Это очень тяжело, это очень сложно, потому что в данном случае вы не знаете, как по-другому. И из этого выходить нужно, но выходить нужно постепенно. Вторая причина, почему вам не везет в отношениях, почему у вас отношения не складываются, это потому что вы транслируете жертвенную позицию. Есть такое выражение, и многие, наверное, его слышали «Я последняя буква в алфавите». Это когда, опять же, в нашем детстве, да, или, может быть, в наших каких-то ранних отношениях с противоположным полом, нам транслировали, учили взрослые не думать только о себе, что думать о себе это плохо, а нужно думать о других, и что нужно как бы быть вежливым, культурным, правильным для других, не нужно и нужно как бы немножко отодвигать свои интересы. И происходит так, что человек, ребенок, подросток, уже более взрослый человек, приучается быть жертвой, приучается постоянно как бы жертвовать собой, отодвигать свои потребности. И таким образом вы привлекаете того человека, который будет вас использовать. То есть, ну, например, женщина начинает привлекать мужчин по принципу «меня можно поматросить и бросить», или «со мной можно переспать», «со мной можно погулять и забыть». То есть э, человек транслирует такой тип поведения, как будто бы я не ищу ничего серьезного, я просто ищу э, способ поразвлечься. Если это женщина, то это там «я веселая, я задорная, э, я понимаю, мы все взрослые люди, вообще как бы э, все нормально, давай развлекемся, давай будем наслаждаться» якобы наслаждаться жизнью, якобы наслаждаться друг другом, но потом отношения прекращаются, и женщина не чувствует себя счастливой. И третья причина, почему не складываются отношения, счастливые отношения, это причина свойственна и для женщин, и для мужчин, это страх близости. Потому что быть в близких отношениях, а как бы быть в серьезных отношениях предполагает доверять человеку, предполагает показывать свои слабые стороны, предполагает быть уязвимым. И то есть, в какой-то момент девушка видит, что мужчина не такой там, супергерой. Да? Он обычно нормальный человек, и он может где-то быть ленивым, где-то он может делать ошибки, где-то может быть ему очень сложно держать свое слово. И женщина начинает замечать, что мужчина вообще не тот идеал, который, который она встретила. А мужчина начинает видеть, что женщина иногда, там, не знаю, набрала лишний вес, или она, например, у, у, не накрашена, или, например, у нее сегодня растрепанные волосы, или она всегда была такая добрая, вот сегодня у нее плохое настроение, она там просто завелась, да, и там разокричалась, разоралась. То есть все мы люди, и быть в близких отношениях с человеком, это значит... Дать возможность увидеть другому себя не только в позитивном варианте, но и в негативном, то есть и увидеть другого человека также с его какими-то, скажем, минусовыми сторонами, да, назовем это условно так. То есть это страх близости, страх довериться, страх, что а, человек увидит что-то во мне, и он меня бросит. Поэтому лучше я не буду создавать близкие отношения, лучше я их прекращу, лучше я разочаруюсь в этом человеке заранее, или я буду транслировать или создавать, вести себя так, чтобы эти отношения не продолжались. То есть я их прекрачу сейчас, чтобы потом, в будущем, не дай Бог, мне не стало больно. Настолько страшно, что будет больно, это неосознанный страх. То есть мы настолько боимся, что будет больно, что будет э, так пусто и тяжело внутри, что люди не идут в отношения. И поэтому они как будто бы идут по этому кругу. Они встают на него, хотят создать отношения, доходят до какой-то определенной точки и снова выходят и снова встают на новый. Приходят новые люди, новые события, время идет. Вы кажется, что вы что-то меняется, но по сути вы возвращаетесь в одну и ту же точку. Что делать? Что делать в этой ситуации? Очень часто, когда приходит такое осознание и непонимание, что происходит в моей жизни, люди обращаются к психологу. И а, в этой ситуации просто услышать и понять этого недостаточно. То есть здесь нужно... Почитать какие-то книги, посмотреть э, фильмы, хотя очень мало фильмов про хорошие, здоровые отношения. Чаще нам показывают фильмы про то, что случилась какая-то вот трагедия, и потом через мучение старания э, любовь э, создалась, то есть любовь прошла все испытания. Но в жизни получается не так. В жизни, как только мы достигаем какой-то точки болезненной, люди уходят отношения разрушаются и потом когда-то они не создаются то есть как вот в фильме там разругались и потом вдруг встретились судьба свела как правило в жизни такого не бывает поэтому здесь важно посмотреть на хорошие позитивные примеры посмотреть на то как происходит отношения у людей которые счастливы также а, надо вообще задать себе вопрос, что нужно мне, чтобы быть счастливой, и что нужно мужчине, что нужно женщине, что противоположный пол ищет в отношениях. Посмотрите описание этого видео. Я там оставлю ссылки на тему, что нужно мужчине в отношениях, что нужно женщине в отношениях, зачем вообще мужчине нужна женщина, зачем женщине нужен мужчина, что мы ожидаем от противоположного пола, что нормально, а что ненормально, что нужно людям, чтобы быть счастливым как выбрать и понять, что это твой человек. Все ссылки будут под этим видео. Пишите свои комментарии, пишите свои вопросы. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Поставьте его на своем фейсбуке, твиттере, вконтакте. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно нажмите звоночек, чтобы получать новые видео. И спасибо, что вы смотрели «Психологию счастья», где счастье – это смысл жизни.